Сейчас поговорим о диагностике голоса. Я расскажу, что это такое и зачем вам нужна диагностика голоса. Каждый человек находится на определенном уровне своего голосового и вокального развития. Кто-то поет чуть лучше, кто-то чуть хуже, но в целом каждый здоровый человек может взять и что-то спеть. Вопрос в том, насколько качественно он это сделает, насколько хорошо звучит его голос, громко или тихо попадает человек в ноты и ритм или нет насколько голос гибкий плавно звучит то есть есть такие характеристики голоса по которым профессиональный педагог может оценить и дать студенту представление о том уровне на котором он сейчас находится очень важно в начале обучения определить свой вокальный уровень так вы сможете правильно выстроить всю дальнейшую систему обучения выбрать подходящий формат уроки преподавателя или курс, Например, у меня есть курс «Новичок». Он подходит для тех, у кого есть проблемы с музыкальным слухом и у кого тихий слабый голос. Если вы себя узнаете, значит вам потребуется этот курс. И, допустим, вторая ступенька, так называемый курс «Фундамент вокалиста» вам будет брать ну, еще рановато. Нужно проработать вот эти моменты. То есть базово мы прорабатываем слух, чувство, ритма и приводим в порядок наш голос, настроение его возрождаем только после этого можно двигаться дальше и вот если вы диагностику голоса пропустите и сразу перепрыгните через первую ступеньку на вторую вот вам там придется несладко потому что нужно будет уже петь более сложные распевки и задания даются на более подготовленный голос особенно вас будет расстраивать тот факт что но ну, вы не будете попадать в ноты и песни но ну, также не будут звучать красиво в вашем исполнении то есть с одной стороны вы будете выполнять все рекомендации делать все упражнения но эффекта и результата вы не получите. И когда так происходит, вы очень часто разочаровываетесь в себе и думаете, что проблема именно в вас, что у вас нет таланта, способности, вот ничего не получается. Но проблема в том, что вы пришли не на тот уровень обучения, то есть слишком взяли для себя сложное обучение. Я рекомендую лучше выбрать что-то полегче, даже если кажется, что вы могли бы подтянуть более сложный уровень. Так вы все-таки проработаете и закрепите необходимость навыки которые вам потребуются уже на более сложном уровне и очень важный момент качественная диагностика голоса от хорошего педагога позволит вам выявить вот ту одну единственную причину проблем с вашим голосом вот не получаются высокие ноты не получаются средние ноты голос как-то тихо звучит профессиональный педагог с опытом с хорошими такими ушами выявит основную проблему и как правило это одна максимум две проблемы и когда вы их решаете, затем все обучение идет уже ну как по накатанной, как по маслу вы спокойно в хорошем размеренном темпе осваиваете все техники, но если вы на первоначальном этапе вот эту причину проблем не устранили, постоянно вас это будет оттягивать назад вот вы вроде все делаете, что вам дали в рекомендациях, но как-то вот не так звучит. Потому что вот эта одна проблема с голосом, она будет распространяться просто на все. Ну, какие могут быть проблемы? Например, человек изначально, ну или по какой-то причине сложившейся, разговаривает, либо поет в головном звуке. У нас есть грудное звучание сейчас с вами в грудном регистре говорю. А человек может, например, вот так говорить, используя очень много головного звука. И, конечно же, когда человек таким голосом поет песню, где исключительно грудной регистр, допустим в куплете, вокальный нос или даже субтон, ну, то конечно же ничего не получается, ничего не выходит и звучит это очень странно, а человек продолжает делать упражнения, выполнять рекомендации, но не устранена изначальная самая главная проблема. Или еще пример, человек допустим поет и чувствует, что не хватает громкости голоса, как то не может раскрыть всю полноту звучания своего голоса, Делает студент распевки, делает упражнения вот все-все-все делает. Но когда приходит на диагностику голоса или на индивидуальный урок, я понимаю, что здесь проблема в мягком небе. То есть оно слишком сильно опущено, его нужно поднять. И студент поднимает в процессе урока мягкое небо и звучит совершенно по-другому. То есть звук открывается, а до этого даже бывает гнусавость из-за того, что мягкое небо сильно слеплено с языком. То есть вот такие нюансы. И самостоятельно крайне сложно их услышать. Если эта тема вам интересна, вы можете пройти полную диагностику голоса у меня. Это платная услуга, актуальные цены, пожалуйста, узнавайте в Инстаграм пишите в директ и также если вы хотите пройти диагностику голоса для того чтобы именно определиться с курсом с тем курсом, который вам подойдет, новичок или фундамент, вокалист или успешный вокалист, вы также можете написать мне в директ и сказать, я вот хочу диагностику голоса для того, чтобы выбрать подходящий курс. Эта услуга будет для вас бесплатно. Так что пишите, узнавайте, на каком уровне сейчас находится ваш голос, правильно подбирайте для себя обучение, и тогда вся дальнейшая работа с голосом будет выстроена для вас максимально эффективно. Активна.